20-летний Петр и Александр Шелимова, кажутся готовы к любым испытаниям. Они однояйцевые близнецы, то есть появились в первые часы после оплодотворения. Эмбрион на ранних стадиях поделился пополам, и из каждой части возникли полноценные генетически одинаковые зародыши. Я страшно 5 минут, мне кажется, из-за этого. Пять минут решать все. Наверное, нет ни одной пары близнецов, у которой не было бы легенд о семейной телепатии. Петр и Алексей не исключением. Он играл с друзьями в футбол, и ему мечом попали в нос. И разбили ему нос, у него даже кровь пошла. А я в это время сидел дома и смотрел телевизор. Я заболел и дома остался из-за этого. И у меня тоже из носа пошла кровь. Но откуда берутся такие истории? Это правда или фантазия? Дань древнему мифу о неразрывности близнецов. Близнецы, они друг о друге почти все знают, да. Поэтому очень многие вещи, которые мы для нас кажется они могут быть просто прогнозированы ими. Потому что если бы у вас был ваш как бы, такой брат-близнец, вы бы наверняка знали все, что с ним происходит, и могли бы прогнозировать, что с ним может произойти. Поэтому эксперимент, который подтвердит или опровергнет существование близнецовой телепатии, мы строим так, чтобы Петр не знал что и в какое время будет происходить с его братом. Жребий решил, Алексей будет приемником сигнала, а Петя, он в клетчатой рубашке, передатчиком. На обоих нейрофизиолог Владимир Конышев надевает датчики. Они будут фиксировать частоту сердечных сокращений, дыхания и электрическое сопротивление кожи. Показатели наших эмоций. Представь, что вы единое целое, что тебе очень важно... Чувствовать, что с ним сейчас происходит. Сигналы от коры мозга записываются энцефалографом. Если близнец передатчик будет испытывать сильные чувства, это покажут приборы, закрепленные на его брате. Если, конечно, телепатия существует. 14 часов 56 минут одна секунда. Электронные датчики на Алексее и Петре разделенных сотни метров и толстыми кирпичными стенами синхронно пишут сигналы от их тел и мозга. От неожиданности Петр зажмурился. Зажглись зоны активации мозга. Вначале височные доли, ответственные за слух, а потом затылочные, которые отвечают за зрение. Однако подергивание мышц шеи и сигналы полиграфа показывают. Реакция была. А вот телепатический приемник, брат Алексей. По крайней мере, внешних проявлений беспокойства нет. На хронометрах 15.01 ровно. следующий день. Город Колонна. Аэродром. 120 километров от телецентра Останкина. Кричать, когда прыгать можно? Же? Да, можете кричать. Это первый в жизни Петра прыжок с парашютом. Самолет поднимется на 4000 метров. Потом парашют раскроется и 55 секунд свободного падения. Объясняю суть нашего эксперимента. Вот у нас есть пара часов, синхронизировано до данной секунды. Это... В наше время такие же часы точно идут и в Останкино, где находится. Он приемник тех сигналов, которые предположительно один близнец передает другому на расстоянии, независимо от расстояния, от преград. А, то есть в тот момент, когда Петя будет прыгать, энцефалограф на голове его брата зарегистрирует или не зарегистрирует какие-то отклонения от обычных ритмов. точное время я отвечаю, глядя в Буссоль. На высоте 4 километров парашют, крошечная тряпочка на фоне неба. И вот свободное падение. Может быть, одна из самых сильных эмоций в жизни Пети. А -а -а -а! Е -е так, давай. Да! А, ну, ты что-то чувствовал? Я прыгал с парашютом, было страшно. Многочасовые записи с полиграфа предстоит анализировать, чистить от шумов, синхронизировать графики по времени. За частоты эксперимента мы даем кривые двум экспертам. Владимир Конышев всматриваться в кривые приемника Алексея. Есть три ярко выраженных момента, есть менее выраженные. Но вот одно из самых крупных это случилось на 15-й минуте эксперимента, а по абсолютному времени это в 15.06. Обратим внимание, Конышев не знал, каким испытанием и когда подвергался передатчик Пётр. И вот еще один пик. Он совпал со вносом рептилии. Ну да, у меня заскал. Неужели мы доказали, что эмоции действительно передаются на расстоянии? Спустя неделю после тщательной очистки записей их анализирует другой эксперт, который изначально в опыте не участвовал. Никаких изменений в мозговых токах Сергей Малых не обнаружил. А вот КГР, кожно-гальваническая реакция приемника, просто кричала. Когда Пётр прыгал с парашютом, у Алексея была целая серия всплесков сигналов. Ну вот для меня это удивительно, потому что я думал, что вообще ничего не будет. Частота сердцебиения не становится чаще. Событие выделено вот красной линией такой. То есть ты просто сидел спокойно, да? И ничего не чувствовал да. Ну, я долго сидел, наверное, почти уснул и чувствовал какую-то невесомость, наверное, перед сном.